Здравствуйте, друзья! Меня зовут Шевчук Кирина. Я рада приветствовать вас на мини-курсе по изучению этических принципов. Но прежде чем мы приступим к этому изучению, давайте разберемся, что же мы будем делать, каким образом и сколько. Для начала я попрошу вас вспомнить, бывали ли у вас такие ситуации, как у меня в подростковом возрасте, когда мы приезжали на море, и мне было настолько здорово там. Солнце, пляж, развлечения, разные красоты. Мы тогда ездили в Крым отдыхать. Там невероятно красивая природа. Очень веселые люди, мне доказалось. Но каким же было мое удивление, когда я общалась со своими родственниками, к которым я приезжала, и оказывалось, что они за лето могли ни разу не побывать на пляже. И что красоты моря никак-то и не видят. Я тогда интересовалась ну, тетя, почему так? Что мешает вам наслаждаться жизнью в таком замечательном месте? Я говорю, да ты не представляешь, сколько у нас проблем. Нам это-то надо сделать, и все, и это. Да нам некогда любоваться этой красотой. И уже вот где-то с 13 лет ко мне закралось подозрение, что, наверное, счастье человека зависит не столько от места, в котором он живет, не столько от окружения, а от чего-то еще. И вот этим еще мы будем с вами заниматься. Мы будем заниматься поиском истинных причин всего, что происходит в вашей жизни. И мы будем даже для самых продвинутых из вас пытаться влиять и создавать свою жизнь по-настоящему. Да, мы все хотим быть творцами своей реальности, но как это сделать? Оказывается, есть технологии, которым уже несколько тысяч лет... Я говорю, и в этом курсе мы с вами поговорим об, этическом принцип, об этических принципах, которые нам известны из учения о кармическом менеджменте, о карме. Да, это восточная традиция. Но уверена, что изучив эти знания и пронаблюдав историю культуры, религии и традиций всей Земли, вы найдете там такие же принципы. Это значит что в нашей реальности, в нашем мире есть определенный алгоритм достижения любых целей и, что самое важное, достижение состояния счастья, ведь для этого мы и с вами и собрались здесь. Итак, учение о карме гласит, что в каждом человеке, где-то, может быть, здесь, есть определенное место, в котором собираются ментальные отпечатки всего, что происходит в его жизни. Что такое ментальный отпечаток? Или, как называют кармический менеджмент, это понятие кармическое семя, семена. Я думаю, вы слышали. Когда что-то происходит в нашей жизни, наше сознание запоминает абсолютно все. Независимо от того, осознаете вы или нет. Есть вот такая пленка, как пленка кинок, на которую все записывается. Абсолютно все. И в этом же месте есть проектор, который каждую секунду с каждым ударом вашего сердца из этих семян, из этих кадров микширует их и создает вашу реальность. То, что вы видите. И такое чудо творения мира происходит с нами постоянно. Каждый из нас создает свою реальность сам. Вы представляете? Я думаю, что с этого момента вы уже забудете о понятии объективной реальности и поймете, что у каждого она своя субъективная. Исходя из этого предположения, мы его с вами будем проверять, так ли это в вашей жизни. Ну да, мы не верим даже древним знаниям, мы все проверяем на себе. Мы будем исследовать свою жизнь из... через призму наблюдения и проверки того, что происходит в моей конкретной реальности каждый день с, тем, с теми знаниями, которые вы будете получать от меня. Поэтому рекомендую завести дневник. Желательно в таком бумажном виде, чтобы вы записывали от руки туда. Но если нет возможности в бумажном виде, пожалуйста, введите в телефоне. 10 этических принципов – это десять правил, можно так сказать. Это 10 ступенечек, проходя по которым, если вы идете вверх, выполняете эти принципы, вы формируете свою счастливую реальность и создаете свою классную, лучшую версию жизни. Если же вы по этим же ступенечкам идете вниз, вы тоже создаете версию своей жизни, но многие люди называют ее адом. Поэтому мы будем с вами идти, стараться идти в рай, но во всяком случае попытаемся найти, а куда же я иду и где я нахожусь. В свой дневник рекомендую записывать каждый день по тому принципу, который мы с вами проходим, как я его соблюдаю и как я его не соблюдаю, минимум 7 пунктов каждый день. Можете ставить будильник на телефоне и проделывать работу по осознаванию и по записыванию каждый час-два, как вам удобно. Но чтобы не меньше 7 пунктов у вас было записано каждый день. По каждому принципу мы с вами будем проговаривать, о чем он, как его придерживаться, как я его нарушаю, каким образом я это могу заметить в своей реальности и каким образом, для самых продвинутых мы помним, я могу это изменить, и каким образом я могу поменять свою жизнь уже прямо сегодня. Карма, она никого не наказывает. Карма — это не то, что нам надо отрабатывать. Мы с вами убедимся в этом. Мы с вами... Давайте с этого момента, вот прямо сейчас, представим, что вот тут у каждого из нас появляется скрытая камера которая записывает все, что с нами происходит. И у нас есть доступ к этой камере. Мы ее можем пересмотреть, все записи, проанализировать потом и записать в свой дневник. Пользуясь этими записями из камеры наблюдений, мы будем делать выводы, что же происходит в моей жизни, с какой целью увидеть по-настоящему причинно-следственные связи. Мы с вами будем тестировать теорию, о том что, что посеешь то и пожнешь я думаю вы ее слышали что каждое семечко каждое мое действие мысль эмоция то что я закладываю в другого человека в себя оно распаковывается и вырастает в гораздо большем размере в гораздо большем виде мы будем с вами проверять на так ли это на самом деле мы будем учиться щедрости, и мы будем учиться создавать свой мир, мы будем учиться быть творцами своей реальности. Это удивительный опыт, и я всем вам желаю удачи и успехов!